месяц, а лучше всего год просто отдыхать, смотреть на ситуацию, изучать ее. Привет, друзья! Меня зовут Назар Давыдов, человек, который вам нужен, особенно в Турции. И сегодня у меня в гостях мой друг Слават, который сейчас с нами пообщается. Привет, Слават. Здравствуйте всем, салам алейкум. Всем, алейкум привет. Вас привет. Алейкум. всем да. Да. А, Друзья, сегодня я хотел бы задать те вопросы, которые вы часто задаете. Мне, я вижу, что вас интересуют моменты проживания человека в Турции и все, что связано с бизнесом. Салават э, здесь уже больше 10 лет занимался бизнесом, занимается строительством, занимался э, фруктами, овощами. Впрочем, давайте все сейчас мы у него выясним, но уверен, будет много интересного для тех, кто задумывается о э, отдыхе и переезде в Турцию. Слава, скажи, пожалуйста, чем ты руководствовался, когда переехал в Турцию? Почему именно Турция? Ну, перебирал многие страны. Не только Турция была, была Испания, была Чехия, были Дубаи. Ну, Все-таки по менталитету, по культуре. Угу. Это во первых, во-первых, это и самое главное, это отношения между людьми, которые здесь, которые здесь есть. Я ну, тоже увидел их. Они теплые. Вот это, наверное, самое главное. А потом уже климат, потом вера, человеческий фактор. Ну, такие качества. Отверстия. Скажи, пожалуйста, вот ты когда переехал сюда, ты э, был еще в России, ты сам из России, да. Да? ты в России был и бизнесменом успешным и активным человеком, вот, э, чем ты э, занимался в плане бизнеса вот, э, в Турции, когда переехал? Значит, сам занимался тем, что обучался вообще, что здесь есть язык, культура, бизнес, как отношения строятся по поводу бизнеса. Что и всем советую первое время никуда не входить, не заходить, просто хотя бы первые там, месяцы, а лучше всего год просто отдыхать, смотреть на ситуацию, изучать ее. И все, вот это первые годы наверное были такими. Потом, потом уже, естественно, я посмотрел по направлению, что мне близко. Вот, туризм это дело очень непростое. Сразу э, отбросил эту тему. Вот, и постепенно строительство с этого было начало. Ты вообще сам по профессии кто, чем ты занимался в России? Ну, в России был охранный, охранный бизнес. А... Тот то, что там было, здесь это никому не было что нужно. хотел узнать? Вообще это никого не интересовало здесь. С этим проблем никогда не было, так что люди… Да, есть охранные фирмы, но это на тот момент нужно было иметь турецкое гражданство, вот. и я как бы эту тему тоже убрал. То есть, в принципе, ты совершенно с чистого листа начал здесь да. свою деятельность, ну, вот, с новой профессией, я правильно понимаю? Назар, приехал сюда вообще ни, ни слова по-турецки, никого не знал, вот, вот откровенно говорю, вышел и У -у -у. пошел вот, прям с улицы, первое отношение, знакомство, риэлтор турецкий язык и вот пошло с этого угу. ну давай тогда перенесемся уже в наше время вот какие твои основные достижения вот которые вот за твои года пребывания в турции вот ты мог бы для себя и для моих зрителей сказать вот скажи во-первых ни родственников ни там не женился я тут ни на ком. то есть тут пришлось именно построить от с нуля именно и проживание, и бизнес, и все эти вопросы, как бы они были с нуля. То есть и, реально с чистого листа, как говорил, да, да. так оно и есть. Да. Значит, с чего всем бы посоветовал, еще раз повторюсь, это первое терпение, Назар, это раз, потом второе это должна быть математика. Человек должен все равно просчитать свой план, действий здесь. Будут психологические моменты такие, я думаю, и ты, может, с этим столкнулся. Зачем я приехал, деньги все проедаю. Хотя это на самом деле, этот человек, мне кажется, вкладывает эти деньги в себя. Вот. Ну, где-то год-полтора, наверное, вот это вот с первое время. А потом уже после того, как язык, потому что надо понимать, о чем говоришь, о чем тебе говорят. И уже, я думаю, потихоньку можно выстраивать какую-то здесь, какую-то работу. В общем, так вот. Поэтому я не знаю, не могу сказать, там, я не специалист какой-то узкой области, там где-то целенаправленно работает, там на фабрике, на заводе или гидом. В целом, это был бизнес все. Ну смотри, поправь если ошибаюсь, насколько я знаю о твоей деятельности, ты занимался здесь и строительством, и у тебя была компания «Рентекар», и ты занимался э, недвижимостью, и ты занимался перевозкой овощей и фруктов. Вот э, Что основное было? Или ты везде пробовал? Нет, это все, это э, во-первых, в Турции. Э, здесь, э, я думаю, что вот как раз-таки изюминка того, кто сюда переезжает, это то, что мы можем заниматься здесь всем нет такого, да. Хотя, может быть, даже и вот в этом у нас есть а, такой, так скажем, карт-бланш, да, что мы более, так скажем, посильнее в этом, мы можем из одной области в другую перейти, так скажем. Не, нет обязательного, овощами занимаюсь и все. То есть, тут же, если занимаешься этим направлением, ты также можешь продавать квартиру. Также можешь сдавать автомобили, также можешь организацию трансфера сделать. То есть это все, так скажем, в таком объеме по чуть-чуть работает. Вот. Опять же, сейчас, ввиду последних событий, опять же, мы скажем, что туризм ⁇ это дело такое. И где-то что-то встает, где-то наоборот начинает шевелиться. Поэтому, как говорится, в разных корзинах вот Ну, что тебе принесло самый большой доход, скажем так? Ну, я опять же повторюсь, сейчас основное, как бы, более стабильное, во-первых, это апартаменты, апарты. Купили готовые здания, многоквартирный дом, на тот момент было, государство давало, давало право переделку сделать, mm -hmm. переделали их в апартаменты, сдаем. естественно, которые люди приезжают, они кому-то нужно там где-то поесть, кому-то где-то нужно там машину снять. То есть тут же человек может сказать, я хочу и квартиру купить. То есть идет такой круговорот, понимаешь? И также по строительству ну, построили дома, да, есть уже готовые дома, уже так скажем еще не проданные квартиры остались. Ну вот так вот в этом направлении, которые свои не дохватают, действительно есть. Риэлторские фирмы, знакомые застройщики, алё приезжают, людей забирают, показывают и вот так работа идет. Но а все-таки э, по такому самому основному заработку это овощи, фрукты или это строительство? Это строительство, естественно. Строительство. Естественно. Да, это было строительство. Вот, ну сейчас немножко опять же чуть, -чуть опять присало. Вот было именно Заработок со средства. Давай тогда немножечко на эту тему поговорим, потому что э, есть своя специфика в Турции. Вот хотелось бы узнать, что тебе бросилось в глаза э, касательно ведения бизнеса там, в России и в Турции. В чем основная разница? Ну, большие плюсы, что, во-первых, ты, ты можешь заниматься практически многими направлениями это раз, Никто тебе не придет, не будет ставить палки в колеса. То есть это как бы я не видел за эти годы, чтобы приходили кто-то там со стороны или специально направленно как-то тебе давили на тебя. То есть здесь нету бандитов, которые. Ну бандитов я не видел, слава богу, тут как бы в этом плане все спокойно, это одно Что касаемо негласных налогов, никто не вешает, Нет, должен платить деньги, нет такого нет. По поводу того, что Государство оно тоже не, не старается сильно давить, оно тоже дает шансы. Самое главное, оплачивайте налоги вовремя. Это очень важно, кстати, в Турции. Вот. И все будет в порядке. Вот. Поэтому каких-то таких внешних таких воздействий, факторов, что вот на тебя вот это такое, нет, все нормально. А в плане того, что минус, опять же, самый серьезный минус ⁇ это большая конкуренция. Ребята живые, ребята подвижные, активные открываешь кафешку то есть я, я не открывал, я просто стал свидетелем тут же могу 5-10 кафе открыть открываешь там Мясную лавку, там то же самое. Очень интересно многих все, что связано с бизнесом. Слава, скажи, пожалуйста, вот в чем сейчас ты видишь наибольший а -да. интерес здесь в Турции в плане инвестирования? Вот если бы ты сейчас приехал, ты бы в какое бы направление пошел бы вкладывать свои деньги и зарабатывать? На сегодняшний момент, я, наверное, думаю, что это если были бы такие деньги, то есть, естественно, сейчас есть очень важный ну, доллар, так скажем, играет очень, так, на рынке, потому что, я думаю, ну, заметил тоже, вот, это, естественно, можно было э, также покупать недвижимость и также ее продавать, потом э, это, я думаю, что если подойти с умом, это автомобильное направление неплохое, то есть, но опять же надо с головой сюда подходить. И очень важно вести отношения, выстраивать с местными людьми. Кто здесь живет много лет? Я на самом деле я вот сторонник с местными выстроить отношения. И они есть, они нормальные, не все они, как их говорят. Все нормальные есть, так скажем, и с ними вот именно с ними легче двигаться по бизнесу. По направлению, опять же, там каждый в чем-то силен, я не знаю, кто-то кто готов там, овощами заниматься, там если на том конце есть все нормально в порядке, отправить отсюда несложно. У тебя есть еще меня бизнес, связанный с рентдекар, то есть сдача в машин ну, там, Да, это как бы да, да. есть фирмы, с кем есть свои машины, есть фирмы, с кем еще мы, вот да, вот мы например, работаем официально, легально, они мы звоним, они приезжают, оформляют, все. То есть, как бы рентдекарская тема работает. Вот насколько это выгодно и прибыльно. Ну, опять же, я говорю, если это иметь, например, в, в, в, так скажем, в одном месте, у тебя есть и точка продаж, опять же, у тебя точка есть договоренности с апартаментами, да, то есть ты проговорил, ты тут же и заешь автомобили, потому что приезжает первый вопрос, он скажет, где я поселюсь, это очень важно, кстати, самостоятельный вид отдыха, по последним причинам, я хочу сказать, по последним событиям. Это важный фактор. Я думаю, что он становится интересен. Люди стараются уединяться, отдаляться от многолюдных мест, поселяться именно в апартаментах, где меньше людей. И второй вопрос естественно, это самостоятельный вид отдыха. Это берется автомобиль, потому что надо куда-то поехать покушать, отдохнуть, попутешествовать. Это, это первый, такой первый перечень, первый набор. Вот. Потом, естественно, чеку понравится, он уже говорит, все, мне нравится, можно мне предложить его, исходя из его бюджета, где можно здесь уже на постоянно. Ну, я не стал, Вы я... и спрашивали, я... есть ли да, люди реальные, которые получили гражданство на основании покупки недвижимости? Вот, пожалуйста. Сама да, у меня, ну, у меня как была ситуация, объясняю тоже просто, mm -hmm. супруга получила, 5 лет прожила, я ввиду того, что я много ездил туда-сюда по работе, у меня не было такого права, потому что выездов было много, а я получил уже через 3 года на основании своей супруги, как э, mm -hmm. гражданин как она, как гражданка Турции, я получил основание. Вот, почему так. <связать> все очень просто. Вот, кстати, по поводу супруги и семьи. Расскажи, пожалуйста, про свою семью. Насколько я знаю, у тебя достаточно большая семья. Вот расскажи, пожалуйста. <связать> да, семья большая, все нормально, все в школах учатся, все спортом занимаются. Очень важно, очень важно постараться им уделить массу внимания, потому что здесь, в любом случае, как бы то ни было, им приход... придется быть более сильнее. Даже если того, что они здесь будут чисто говорить там на турецком, на этом все равно надо быть чуть посильнее, потому что все-таки, ну, ну, надо быть очень посильнее, в общем, и в спорте, и в знаниях, и, в, так скажем, коммуникабель... комму... коммуникабельность должна быть такая у них, естественно. И большой плюс, конечно, подспорить, что два языка ребенок знают огромный, серьезный плюс. Это так скажем, местные очень, когда смотрят, ну, я знаю своих детей, спрашиваю, как это, говорят, круто говорить там, на другом языке, одновременно на, их, ну, на, на местном языке, это, говорит: да, это, это нормально, это, это, это хорошо. Вот как вы думаете, сколько у этого человека детей? Вот немножечко подумайте. На два, три, четыре, пять. Да и пусть скажут разницу в возрасте. Да. Да. Старшему. Старше и младшему. Да, вот тебе тебе скажи, сколько детей и какая разница в возрасте. Будем считать, что вы ответили. Просто проверьте себя. надо, нет. Да, да, да. Гори, гори. Семеро. Семеро детей. Да, старшие двадцать шесть, младшему шесть, семь месяцев. Машаллах. Да. Вот, машаллах, машала. машала. Да. машала барахуй. Очень важный аспект взаимодействия э, с окружающими. Вот э, есть ли у тебя здесь турецкие друзья? И с кем ты вообще больше общаешься? Очень много с кем я общаюсь именно с местными, с турками. Из друзей э, есть тоже ребята, которые именно здесь родились с ними отношения, но они у них, свой, у них свой, опять же, это не надо их там строить свою дружбу там под их дружбу, да, то есть они, у них свое мнение по поводу дружбы, они по-своему понимают многие вещи, э, потому что, во-первых, э, фактор того, что влияло там на тебя, на меня, ты понимаешь, да, факторы того, что влияло на них, это другая вообще была система у них воспитания, жизни там, жизни выживаемости, то есть это было чуть, -чуть по-другому у них, у них более помягче, поэтому да, отношения выстроены, есть товарищи, есть, так скажем, и друзья, как соседи, как там товарищи, там как этот, они не устраивают, поэтому я думаю, что в большей степени меня и зацепило здесь, чтобы я здесь хотел здесь жить, так вот, и чтобы дети, дети тоже так же здесь. То есть друзья есть? Да, конечно, конечно. Как как здесь э, с турецкими друзьями обычно принято проводить время? Там. Как мужики отдыхают в Турции? Ты понимаешь, это по-другому нежели, чем пить, у нас. У нас выпивают, ходят в баню, нет, нет. там, на рыбалку. Там, выпить, на рыбалку в баню. Ну, у меня, вот она, у меня а таких, здесь как? У меня таких друзей нет, с кем бы я выпил тут, поэтому только чай. Смаксида То встречаются, в... пьют чай, да. обсуждают. Да, обсуждают политику там тему да. спорт все то же самое только с теми, с местными с которыми но без спиртного точно я то есть, что без спиртного да это вот наверное одна из хорошо а вместо бань, что в хамам в... хамам да. ходит хамам тут, то есть, конечно э, с, с друзьями то, да, да хамам как... тут же получается 360 дней в году тут все можно на улице спокойно чаевать чаевать Пикники, да, погода здесь шикарно. Просто я пытаюсь, чтобы мои зрители могли понимать, как вообще тут проводит время в дружеской компании, если турки есть. Пикники, опять же, походы, все там возрастная категория какая, да, там тут очень много на самом деле они тоже активно проходят, проводят жизнь, в горы ходят на так, скажем, горнолыжки у них тоже развиты, неплохо ребята катаются, да, потом они неплохие и в морском направлении тоже, так скажем, у многих ребят, которых я знаю, там есть и яхта, и лодки, то есть, вот, все как обычно, вот так вот. То есть, в принципе, да, все то же самое, только больше возможностей из-за географического месторасположения и фактически исключен алкоголь. Ну, конечно, есть компании, где выпивают просто словат глубоко верующие, не употребляют алкоголь. Ну, слава Богу, нет, я, я с этим уже закрыл вопрос. Спортом занимаешься? Конечно, да. И тут нормально со спортивными Да тут, знаешь, тут вот большой плюс, вот Назар, это те, кто сюда переезжают. Не надо смотреть в первую очередь там, на, на бизнес, да? надо смотреть в первую очередь то, то, э, как ты себя здесь сможешь э, потратить, именно то, что ты еще не растратил свой потенциал, то есть здоровье также, да, подправить именно э, тот же спорт, да, он получается, ну, ты же видишь, можно на улице выйти и, там, и просто побегать, походить, подышать морским воздухом, поотжиматься. Вот. Ну, в общем, вот, спортивное направление здесь как раз-таки для спортсменов, я думаю, особенно футболистам, одни из лучших полей, я считаю, здесь, я, которые я видел, я уж не могу сравнить там с, с европейскими полями, но тут хорошие поля. Так и есть. И больше того, здесь очень многие, даже европейские команды держат свои спортивные базы. И они приезжают сюда и тренируются. Вот буквально на прошлой неделе был в одном из отелей и там очень много футболистов я выглядывала за окна они там играют между собой то есть реально тренировочные базы потом я поинтересовался тренировочные базы причем они круглогодичные здесь тренируются вот, в анталийском регионе там очень много Борцы хорошие маленький теннис играет с лука стреляет я сам слуха стреляю. хорошо так, именно по спорту этот опять же они очень много сейчас государство вкладывает в спорт и есть бесплатные, именно бесплатные, повторяюсь, я вот все-таки сторонник вот этого направления, где, понятно, может быть, качество уменьшается, да, хотя бы я бы не сказал, может быть, там 10 профессиональных тренеров, вот. По спорту именно вот тут 10 тысяч есть именно все бесплатные направления. Вот у тебя э, сын, чемпион Турции по какому восточном да? По боям без правил. По боям без правил. Вот э, как вообще э, у него проходят тренировки и где это за твой счет или за счет государства? Нет, э, ММ, это естественно за свой счет потому что это все-таки это не... Это, вот дзюдо, да, дзюдо бесплатно, он по, по боксу, джиду, это все бесплатно. Но сейчас больше э, на дзюдо отдал я его, потому что все-таки мне хотелось бы э, поддержку государственную иметь, потому что тоже не важно, семеро их, как ты там уже заметил. А так, да, у кого есть возможности детей развить, я думаю, что и по образованию, и по спорту, и по, по каким-то другим видам направления. Да, Но ну, можно заниматься детьми тут вполне. Самое главное, опять же, это климат. Он Как-то стимулирует государство. Вот то есть он стал чемпионом по боям без права в Турции. Вот, Нет, если бы, если бы он пошел именно изначально уже как бы в, по государственной теме, да, ну как бы идет стимуляция. Почему? Вот, э, дети ездят бесплатно за счет, так скажем, по отелям, по этим, куда они ездят на чемпионат, это все оплачивается. Вот так вот. Да. вот. Вы видите, что при желании можно ну, фактически всего достигнуть турции вот э, я думаю что наше общение с лаватом будет для многих очень полезно поверить в свои силы и э, вы поймете что можно тут многие вещи начинать с чистого листа. я сразу тебе скажу я не планировал сюда приехать я не планировал завести семеро детей у меня не было плана вообще у меня планы были вообще другие но вот так уж получилось так сэр, по воле всевышнего все вот так вот закрутилось и я оказался здесь и и ну и живу здесь-то, да, и, слава богу, все нормально. Поэтому, опять же, факт... Хотел бы прийти к самому главному совету. Ты вот, как раз к этому подошел. Посоветуй что-нибудь моим зрителям и, может быть, себе. Это, Смотри. Там, это, во-первых, любое путешествие – это маленький авантюризм маленькое смелое решение будь смелее будьте именно вот не боитесь не бойтесь сюда потерять не, не держите за свои огороды понятно вот есть всегда шанс я предполагаю вернуться да там но попробовать надо потому что это Решение лично, если бы я это не делал, я бы деградировал однозначно где-то там, просто сидя в одном месте, даже было бы все в порядке там, да, ну, я не знаю, что бы со мной было. Поэтому мне нужна была именно вот эти вот смены обстановки, смена городов, смена страны, смена языка, смена… Это вот, вот это вот это, это меня бодрит, понимаешь, Назар, и это меня вот генерирует, оно вот, оно, это дает мне вот такой вот источник вот именно переезд, именно смена обстановки, и я бы посоветовал людям тоже попробовать то, что я ощущаю, то что да, ты, здесь тебе никто не придет, никто не может не поможет, но вот именно то, что ты ходишь по такому, что все открываешь все сам, да, вот двигаешься и вот это вот дает толчок. Спасибо большое за то, что Зна это время. А? И, значит, а, да, хотелось бы сказать, да. а, что на последний фактор, давай последний, да, все-таки да. мы обсудим с тобой эти моменты, Что к чему я пришел сейчас, прихожу, mm -hmm. давай, на протяжении да. многих лет, этих, Интересно. которые здесь страна интересная но опять же сейчас вот именно много сама ситуация обстановка она мне лично говорит что надо выбирать места надо выбирать места для души и я сторонник все-таки уже прихожу к тому, что это более должны быть более уединенные места это значит может быть это даже не город это может быть даже быть даже пригорода да? потому что семьей вся система работает то же самое школы больницы магазины все то же самое вот везде что это будет маленькое село что это будет большой город, система всего вся одна. Поэтому дороги хорошие, сесть там отсюда, доехать за 20 минут, например, до Аксу, до Души, Молты, там, до Билека, к примеру, э, недолго. Да? То есть э, пусть твои друзья, твои зрители, да, твои подписчики, они позже пусть обратят внимание, что можно сюда приехать за небольшие деньги, так скажем, где-то зацепиться здесь и что-то начать уже по, так скажем, по, по проживанию. По, по отдыху, естественно, я могу предложить там наш апарт, вообще апарты, где-то более уединенный, более самостоятельный вид отдыха. Он интересен, Назар. Он, это не то, что вот четыре места там. столовка, шезлонг, бассейн, номер. И вот в этом круговороте человек там две недели варится, а потом уезжает с килограммами и думает, что, где что со мной было вообще. Поэтому это, это рекомендация. Не бойтесь. Переезжайте, приезжайте, отдыхайте, будьте смелее в своих решениях, и Назар вам поможет. Он на самом деле э, красавчик. Я думаю, что он, э, да, э, он, разбирается во многих вещах и обращайтесь к нему. Так что мне Приятно было пообщаться, Спасибо, дорогой. Добрый. Давай, все, есть еще какие-то вопросы? Ты ответил на... Конечно, вопросы еще есть. Да, прежде всего, это касается вас, друзья. Поэтому, если есть вопросы, пишите в комментарии к этому видео. Я <как> думаю, что мы еще не раз сможем увидеться с Салаватом и ответить на ваши вопросы. Действительно, буду рад помочь. Вся полезная информация будет в описании к этому видео. И по поводу э, недвижимости, и по поводу апарт -отелев в том числе и салавата так что пожалуйста обращайтесь буду рад еще жмите на колокольчик ставьте лайки и делитесь этим видео с своими друзьями чтобы они получше узнали эту сказочную страну Турции, которую мы уже полюбили спасибо до встречи деда демаса лава и пока давайте пока салам алейкум